Безумству храбрецов. Стратуйте. Безумству храбрецов. Все возрасты покорно. Как тебе пришла в голову такая дурацкая идея ко мне съездить зимой на дачу. Смотри, ну ты как садись, самый садись, православный, садись. мы к тебе и едем на крещение. У разовым привет. Че у нас тут за машина? У нас тут. У нас тут, в общем-то, отличный, прекрасный полноприводный джип. Чем круче джип, тем дальше пиздовать за трактором. Садись, поехали. Так точно. Сейчас перчатки возьму. Давай. Я могу порулить, будет быстрее, но страшнее. Так, заканчивается дорога для богатых, начинается дорога для бедных. А потом пойдет дорога для нищих, а еще потом будет дорога для взявших от жизни все. Надо еще какой-нибудь кадр снять, чтобы типа где-то буксуем. Ты сплюнь, нахуй! Не Опа! Аккуратнее, туда? да, спуски очень-очень крутые и, возможно, заледенелые. Очень аккуратно здесь. Ну, кто может, тут аккуратно. А кто не, вон, блядь, встречный, сука, конь. Ты куда, блядь, едешь? Ну, он видит тебя. Он на конь. Ты на тормозах едешь, да? видишь, mm -hmm. ну, едешь же, блядь. Все, значит, и мы Стай. смогем... Ну да, чуть-чуть. Заем чуть-чуть. Так, интересно. Куда это надо? Егем на Нахера туда? Да уже съехали, что пиздишь. Ну я спрашиваю, я спрашиваю зачем? Так, так а? здесь тоже а аккуратнее, туда. там овраги. Овраги. Ну, вон. Да, он туда влево все обычно уезжают, потом эвакуаторы приезжают, потом вот вытаскивают. Влево я, смотри, лед. Да, смотри, лед. просто лед, лед, ужасный. И тут ужас! Колеек. Бля, ты, когда за рулем едешь, этого не видишь, тут красиво. Да, ну и все, и все, в горочку замем. Ну, сложное место закончилось. Вот туда, в горочку. Вот такую фигню мы тут проехали. Вот тут, Васильевич, мы коробку потеряли. Но оторвалась она там внизу. И вот сюда заехали, блядь, кое-как. Это там, был ко Мне ездить страшно. это квесты. Здесь еще проехать по двум горам, которые крутые, но уже они не такие крутые, как вот это. Ну там как бы тоже прошивка. Да, ну под лыпкой-то мы залезем по-любому. Сейчас вот направо идем. Под лэпку. Полыпет Да, направо, вверх. Видишь, тут, видать, даже кто-то чистит. Потому что ну, видно, что чистили. Да? Да. Как они, Нивами. Да нет, дорога цепляет. обслуживается как бы до телефонистов там грейдер ходит какой-то что-то чистит он даже может что-то подсыпается Цепано даже смотри но интересно сейчас приезжаем у тебя баня затоплена довольно мясо пожарено как прекрасно сибирская тайка из крузера так да вот здесь вот вот эта вот горочка такая порошенькая ну, смотри-ка, подсыпано. Нормально, но тесно. Так нормально. Нет, тесно, скользим. Не, нормально. Главное, встречного не встретить. Вот они, блядь. Да он по верху пусть едет. Нет, нет, нет. Да он он по пропускает, проехали. поехали. А как там я проехал? Поехали. А там есть разве Видишь? направо. Ну, да. Так, а это передний привод же был, Да. Ну, а, Мазды есть полноприводные. А -а -а. ну, скорее всего, она полная. Интересно. Может, я поеду, а? Я, блядь, хоть дорогу да Нет, не, горочка вот эта крутая. И видимости там ноль. Можно бибикнуть. И такие два бибигающих. блядь. Ну, обозначится, что едешь. Так, отлично, залезли, прекрасно, слушай. Мне нужен крузер. Я хочу на даче жить зимой. Вниз, да. и можно сказать самые паршивые места мы проехали ну а там еще один подъем вот этот вот ну, это херня как как через дроки наехать вот, такая нормально все, э, да. едешь едешь нормально Хорошо. и главное видно так. да когда тут летом с бабой блядь, встречаешься пиздец О, да, сдай назад, пожалуйста рот, через всю гору задом в гору сдай Это дача все или? не, он тут он чувак живет, он смотри справа, видишь какой дом? Справа то тут. Да, и слева тоже он его. А это его тоже? Да. Ну это я так понимаю сарайка у него, ну, там, там под, это, под, а под Не под курей, блять У него тут а. вот пиздец летом, блядь. А, а он, собственно, голубка. Вот. Видно ее. Я к ней квадрика посылал. уже ну да, сейчас если по реке ебенить на лодке это Как одеться надо. Как? А там накрывается и как а... Плыви. Плыви. Вот что-то кто-то послал. Точно. Женщины вперед! Тут мы прям сколько? 60 идем уже, да? Да? Спокойно примерно. Ну тут реально зимой лучше дорога, чем летом-то тут вообще. не стоп справа дырка яма яма яма там тут мостик так вот сейчас направо и скоро пойдет у нас дорога для взявших от жизни все сейчас поворачиваем за павильончиком направо и погнали вот руслан веников можно ломать а. веников тут где угодно можно Живут, на туарегах катаются вот наверху каждый год это, скорее всего они протоптали вот здесь не вижу что тут было сильно убрано ну да тут тупо протоптано да, тут тупо протоптано грейдер не ходил я думал здесь прошила будет а тут нормально я тоже думал, когда же мы на ним кататься? Да вот, вот, вот, вот, вот и катимся блять, уже. Да. Кочки только, да? Вот <свят> так вот, И ехать можно, смотри-ка Слушай, да у меня там круглосуточно можно отель открывать. <свят> ну, тебе там это. Ну, только подделать, чтобы зимой можно было нормально. Тебе был теплые сделать надо. Да. Тогда будет уже отел, отел. Ну, тут вот до сюда, конечно, О, <свят> это, <да>. коньки. <свят> привет, лошади. Так, я вышел из машины посмотреть последнюю развилку, что у нас тут как, сможем ли мы тут доехать. Прадик ждет. Так, кто-то был тут на снегоходах, видно. Видно. Отлично. Вот снегохода частенько видно пытается Погнали! Ну чё, мне кажется, тут вообще волшебно. Нет, было да, волшебно это да, да. Доехали спокойно, без этого. Так. И тоже в туфлях. Да. Ну относительно ну, у меня волосы. такие туфли. Сейчас. О. Ну не так уж тут и глубоко. Да ну тут вообще нет. Ну не по пояс. Лопата есть? Есть, но у меня ключей нету а? У меня ключей сейчас нету, я не взял ага. Так Все под снегом Так А дверь не в снегу Можно откопать Отлично а, В тухлях, по сугробам Слушай, тут вообще красота, смотри Деревья Красивые. Это все селфица, Инстаграмчик, хренов да не, ну клево, ну, не ну, Вообще клюл. Интересно, вот эта штука вот так вот уже можно, да, чтобы она работала? А, что? Ничего не, ничего не, не, мой, не, мой, не мой, мой. да? Так. Я знаю, что... Фонарики мои не упали, красота. Енисей, Енисей отступил Воды нет но ну, я думаю, ты туда доберешься Так, пошли смотреть Бочки я тут на зиму переворачиваю Короче, надо две лопаты брать Возьмем, откопаем все будем праздновать. Ага, не сломай только. За низ ее тащи. Не тащится. Ага. Да нам бы просачиться, блядь. Ну, просачивайся как-нибудь. Ну что? Сука, ты снял это? Да! Пиздец! ба народ! Ч теперь делать? Аааа! Я зашиворот еще нудрс! Наркоман! Ну что там, ступеньки прощупываются? Да. Шикарно! ху ху ху ху бля! Красота! Тишина глушительная. Блядь, вот тут вообще волшеб. Руслан! Тут... Да, слушай, тут супер волшебно. Сфотой меня! А. Ну обратно пойдем сфоткай, я сейчас видео снимаю. А. Ну, тут тут да, прям сказка. Да, на мой сфот. Сейчас. Давай. бары ты! А. Прям. Всё, все, все телки в Инстаграме твои. Крутодень. Ну да, если знаешь, где идти. Больше не хочешь за шиворот? Может покюшо наденешь? Век. О! Как зашибись! А, а где купаться-то? Ну здесь все очень мелко, тут по колено, видишь тут вода раньше-то была, а летом вон до лодки подымалась А сейчас вот так Ну тут сильно не покупаешься, конечно, ты в свое крещение Блин, повернись а -а -а. <с вот <с это <с да вот это да вот это супер слышно на ну, клево сюда можно и на цереверке проехать смело смело значит все решено едем М -м -м. Готов? давай осечка да нет, да нет, не осечка. Мой маленький собственный волшебный мир. Все решено. Приедем сюда толпой. Растопим печечку. Нажарим какого-нибудь мяска. Пойдем в баньку. Будем купаться и снегу тоже а?